Приветствую! Я Игорь Черноусов и я учусь у Сергея Грань. Это очередной видеоотчет из истории прохождения тренинга Сергея Грань. Сегодня отчет уже по результатам первого выполненного домашнего задания. Как это все было, какие мои впечатления? Если вам интересно, пожалуйста, смотрите этот ролик до конца. В конце еще будет информация для моих партнеров. Итак, как обещал Сергей, тренинг начался 1 числа. Мне на почту пришло письмо информационное со ссылкой на моего персонального коуча, а у каждого проходящего тренинга у Сергея свой персональный сертифицированный коуч. Мне досталась приятная девушка. Вот. Я получил контакт куратора курса и доступ в закрытую группу ВКонтакте, где и проходит сам тренинг. Первое ощущение, ощущения какие? Я, конечно, просто подавлен объемами, то есть объемами всего. Во-первых, количество учащихся. То есть на данный момент у Сергея этот тренинг проходит практически две человек. Я был раздавлен объемом информации. мне приходилось проходить различные тренинги. И чаще всего тренинги заканчиваются или там умещаются ну, максимум в 10 уроков, да. Здесь на первом шаге, на первом этапе, который даже еще не сам тренинг, а разгонный тренинг, у нас 7 заданий с двухчасовыми лекциями в каждой. По каждому уроку требуется писать отчет. Я написал первый отчет, с удовольствием посмотрел лекцию Сергея, узнал для себя очень много нового. Вот мой отчет, это лекция доступно у меня на канале, потому что все эти семь уроков из разгонного на модуля в открытом доступе, пожалуйста, интересно, смотрите, учитесь вместе со мной э, у Сергея Грая. Вот такая информация. То есть первые впечатления по прохождению тренинга очень-очень положительные и от организации, и от людей, которые все это сопровождают. Хочу сказать спасибо и своему получу и куратору курсов, ну естественно, Сергей Грань за такой прекрасный тренинг. Я представляю, какое количество времени и сил Сергей вложил в написание хотя бы даже вот этого первого урока. В заключении, пользуясь моментом, хочу, конечно, сказать большое человеческое спасибо всем моим рефералам, которые подключились к партнерке Сергея Грань. Сейчас у нас уже порядка 30 человек, но в первую очередь меня радует то, что у моих рефералов пошли продажи. То есть уже выписано порядка 10 счетов и пошли первые оплаченные счета. Значит, я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы вам помочь рекламировать партнерку Сергея Грани. Естественно, зарабатывать на этом деньги. Я создал на проекте «Соцгур», извините, форум, посвященный поддержки партнерки Сергея. Там уже достаточно много полезной информации выкладывается. Начиная с понедельника я буду регулярно записывать для вас по видеоуроку, который будет рассказывать, как продвигать партнерку в конкретной социальной сети, используя конкретный метод рекламы. Все будет доступно в открытом доступе. Пожалуйста, изучайте, зарабатывайте честным деньги. Огромное спасибо всем, всем удачи, вся интересующая информация, ссылки, все находится в описании этого ролика. Удачи, до свидания.